нас Диэс, братва. Ядерно на взряет ваш экран, а это значит, что... Да. нас ждет Мы все еще держим путь в Йотунхейм. Мать его так. Что значит, дорого обошлись? Может, Один пообещал, что в Йотунхейме он избавится от проклятия? Наврал, нибудь А почему Амела разбила чары? Магия Иванов сильна, но ее законы запутаны и туманы.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 Поэтому он всегда воевал. Все не так просто, конечно. Но я надеялся, что любовь смягчит его нрав и принесет мир. В результате долгих уговоров Фрея согласилась. Поначалу Один пустил в фотобояние Казалось, он счастлив и хочет сделать ее счастливой. Он исполнил столько ее желаний, я всех и не помню. Поцарился мир, и я поверил, что все получилось даже лучше, чем я планировал. Но в итоге Один показал свое истинное лицо. Он завоевал доверие Фрей, и она обучила его магии Иванов, о чем потом горько жалела. Увы, несмотря на все старания мудрого советника убедить его, что только мир позволит отдалить Рагнарёк, Один так и не расстался с идеей захватить Йотунгейм. Познав магию ванов, он устремился к новым экспериментам и новым злодеяниям. Uh. Посмотрим, что это все хуяльно приготовило для нас на этот раз. Зря наверное, так резко рванул. Так. Ох-ох-ох. Пиши. нахуя только спускались может это я немножко дурак Трейд сюда. Угу. Mm -hmm. Я лажанул, признаю. Не, нахуй еще успеем Тунхейм и отправимся, вероятно.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 Кажется, сработало. Смотри. Цель близка. Ну, чего мы ждем? Это далеко? Увидим. Кой я строю, а тут еще и лестница? Да ничего ж себе. Стоп, стоп, слушайте на два слова. Зачем портить такой важный момент присутствием гниющей головы? Может, я здесь подожду? Это ведь семейное дело. Да. Но если кто-то нальет... с мягонькими сиськами, божественный Сив. У вас получилось. Простите. Хотели увидеть. О, нет. Нет, нет, нет, нет, нет. А? Ну ладно, ладно смотрите тут за головой я могу нет не могу ну ладно готов идем Суки. Okay. Просто суки. Мне же показалось, что по нам стреляют, но нет. А, по лестнице я не могу. Наша вершина! Вон там! Мы дошли! Дошли. Что ты делаешь? Мне больше нечего скрывать. Может, пойдем? Цель так близка. Сын, Неужели финал? Хм. Сын. Ничего. Я думал, что уже услышу голоса. Эй, есть кто живой? Что это такое? Наверное, по пути из Мидгарда они все проходили здесь. Чьи это лица? Может, это все великаны, что ушли из Мидгарда живыми? Как-то их мало. Один и Тор — разрушители всего. Ответ рождает еще больше вопросов. Пролом в стене? Че? твой топор это мама смотри она спорит с великанами она знала великанов это мы когда встретили мирового змея но как и наш бой с Бальдром. Это было только что. Стой. Они знали все, что произойдет. Дракон на горе и каменщик. Эти рисунки. Это все про нас. Нет. Это все про тебя. Но что это значит? Значит, что у твоей матери тоже была тайна. Ты не знал. Она великан. И я великан. Почему она скрыла? Она отправила нас сюда, чтобы мы это узнали. Но почему не сказала сама? Наверняка на то были причины. Бальдра не отправляли искать меня. Он с самого начала искал ее, не зная, что она стала пеплом. Раз у нее был замысел, я и верю. Каков бы он ни был. К тому же, она еще не ошибалась. Скорее! Мы почти дошли до конца. Вот так нихуя себе, смотри, это мамина она была здесь, она предвидела каждый наш шаг, она словно всегда была с нами, наблюдала за нами, вела нас домой. Закончим. Вот это номер. Да. Сын бога и велика, но то еще сочетание... Yes. говорит, тут без комментариев. Прощай, Фай. Люблю тебя, мам. Великанов. И правда, больше нет. Нам пора идти. Идем. Раз. Мама была из великанов. Я полувеликан, полубог. И еще смертный. Да. Но я одного не могу понять. Именно на стене.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 Ого, ты все-таки умеешь рассказывать, а мимир не слышал Ну нифига себе драма! Они, видимо, так экран загрузки сховали.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 И все. И. Новая игра плюс даже доступна не хренася. И чем вернемся в Мидгард, я должен предупредить. Там должно больше времени, чем кажется. И снегопад, который начался, когда ты убил Бальдра, это дурное знамение. Знамение? Что приближается зима? Не просто зима, а Великая зима, которая продлится три лета, а после нее начнется Рогнарек. Рогнарек? И за снега. Да, будет много-много снега, а затем наступит конец этому дурному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 ну-ка дому. я жаль Башня поглотила, камень единства. А я бы хотела еще полетать. Да, она даже какая жалость. Один очень умен, а считает себя еще умнее. И он собирает пророчество. Все, что касается будущего, попадает в его коллекцию. Так создается образ Всеведующего и Всевидящего Бога. Но главное власть. Власть над будущим, власть над судьбой. Будь его воля, он подмял бы под себя все миры, все страны, все земли. Любое сопротивление он готов задушить в зародыши. Даже если раньше ты не был для него опасен, возможно, он считает, что станешь опасен в будущем. Так что не важно, как он узнал обо всем раньше вас, важно, что он оказался прав». мы дома кажется прошла целая жизнь немного сквозит но все лучше чем когда у тебя кора в жопе пора отдохнуть буду спать до весны ладно сойдет Be. Я уже. что то очень невеселое намечается. Ёбаный в рот. Ты -то Тор. Только не говори, что я сейчас буду махаться с Тором. Или буду. буду Твою ж дивизию неужели мы это кино закончили с одной стороны тягомотный конечно сценарий но интересный как сам пиздец честно если бы я не записывал я бы играл в нее за пойми вечерами и может быть осилил бы за 4-5 дней ну, с учетом того, что я дымой приползаю полу восьмого, но это так, лирика, знаешь ли. Что касается какой-то оценки, так скажем. О, геймплей. Ну, блядь, боевка чисто консольная. Мне это не очень заходит, мне хочется какие-то, не знаю, немножко другие комбо, как тут все. Но это я, я заядлый пикоблядок, поэтому могу себе позволить. Что касается графония, ну, блять, судя по звуку вентиляторов, там было все жестко, да. Поэтому графика на высоте. На соснулях не знаю, но. Мне, как бы, немножко не до того. История, ну, да. Как говорится, вроде бы простое путешествие. А оборачивается такими заморочками, что я-яй. Ну и, главное, вот этот вот посыл, сила в единстве. Да, заставляет о многом задуматься, но, тем не менее, как обычно, кто-нибудь обязательно скажет, да ебал я все это в рот, сам справлюсь. Нет, не справишься. Ну, поймешь, правда, не вовремя. Особенно, когда будет слишком поздно. Но это так, лирика. Ладно, вращаем педали дальше. Звук, музыка, ну, я сильно не заморачивался, но эпичненько дизайн уровней, однозначный чек вот это все атмосферненько прям пиздос общую оценку я подводить даже не хочу, ну как говорится, с моими тараканами заморочками под, там подумал скажу, что это 8,5 из 10 это однозначно как бы я уже все что хотел, я сказал Ладно, досмотрим титры, чтобы я точно был уверен, что все заебись. Атрей, ты готов? Да, но у меня был странный сон. А? Винтер заканчивалась, и к нам прямо сюда пришел Тор. Это просто сон. Странный сон. Он казался явью, казался будущим. Тогда. Мы подумаем об этом завтра. Сегодня у нас дела. Идем. Все. Ну что ж, я могу сказать. На этом мы сериал заканчиваем. Спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как обычно. Лоис, пиписька и до свидания. Увидимся в следующих сериях.